Эй, hey! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители, вкусно покушать. Демонстрирую вам классический летный завтрак, который делается очень быстро, очень вкусно и очень просто. Ну и тем самым открываем серию летные завтраки на канале Мечта летать. Это рецепт моего друга, который живет в Ансии. И когда он первый раз готовил это блюдо, мы назвали это круассаны пансийский. Фокус в чем? Что покупается... Настоящий вкусный круассан. Этот круассан продается у нас в 9 километрах в обычном супермаркете, но только при супермаркете пекарни. Эта пекарня лучшая на радиусе, ближайших 50 километров. Вот Вы не поверите, что обычный круассан можно приготовить плохо. И готовить здесь неплохо, но просто есть одно место, где они совершенно волшебные. Это вот в нашей пекарне. Вот такой круассан нужно по вот этой выступающей части вот здесь, вот видите, взять и аккуратненько разрезать. Ножом острым, так, чтобы круассан не разрезался полностью, можно было бы его разделить. И аккуратненько разделяется вот в таком виде. Ну и, соответственно, дальше раскладывается по всем тарелкам, по количеству персонала. Я все это заранее немножко подготовил, дабы беречь ваше время, потому что я могу при вас все это чистить, но вам же интересно сам факт, что получится. Так что мы видим круассаны в бесконечно вкусном количестве. Листики салата, которые нужно будет разложить с круассаны в ветчину, кузи-сыр, ну и домашние яйца от наших боевых кур, которых мы тоже сейчас заснимем вам попозже. А, заварен свежий чай с чабрецом. Это тоже немаловажный, так сказать, ингредиент. Тоже должен быть, ну, по мне, с этим круассаном должен быть вкусный чай, желательно чуть-чуть сладкий. То есть я люблю сладкий чай с круассаном с франциске. Вы можете делать как угодно. Далее, ну, обычная сковородка. Я люблю жарить яичницу на газу, потому что в этом случае можно дать максимум энергии, что требуется для приготовления яиц, чтобы в них желток не сварился. Здесь важно, чтобы когда ты вот этот круассан кусаешь, вот этот желток стекал вот по бороде. Это самое вкусное, что бывает. Опять же, можно поспорить, правильно ли добавлять сливочное масло при жарке яиц. Я люблю яичницу на сливочном масле. Хоть вы меня там здоровым образом жизни затишите, но по-другому невкусно. Уже реабилитировали все. Реабилитировали? Да. да, сыночек. Э -э -э, меня кто-то щекотит. Кто-то щекотит? Да. Может, муравей? Нет. А мне, мне Итак, задача разогреть хорошенько масло на сковородке. Сливочное масло опасно тем, что оно горит сразу, поэтому время, когда нужно разбить яйца вычисляется каждым поваром по интуиции. Зашкварчало. Зашкварчало. И, в принципе, можно их будет сейчас уже разбивать. Так, сколько у нас там? Пятеро? делается обычное яйцо на человека то есть в круассан больше не помещается но можно конечно и жадности напихать побольше но в целом достаточно так готово самое главное разбить яйца не желток повредив потому что желток в яичнице по не это самое если я разобью яйцо я буду его сам есть неправильно Курочка. Это яйцо от Фаверор. это от Лигорна. Мы Всех. знаем, каждой куры... Кур, кур, кур покажем. Это вот от Рыжухи. Еще одно. Это от Ришелье, по-моему. В круассанах по-ансийски, кроме круассанов, очень важно качественное яйцо. Яйца мы добываем вот у этих кур. Они питаются, живут на открытом воздухе. Питаются всякой вкуснятиной, всякими там жучками, паучками, кузнечиками. Зерно ищут сами по себе, но безумно любят кошачий корм. Вот они ходят к нашей кошке воруют корм, и поэтому я показываю, что происходит, если дать сыпи кошачий корм. Сыпа-сыпа-сыпа-сыпа. почему Дурень зовут Дурень? Да, это Дурень. Ну или Капучино по-взрослому. Это эстрета, и и эспрессо, рыжуха, еще один дурень, ришелье, на. Латте. Ришелье. И две боевых, вот самые боевые курицы. Как вы думаете, кто вожак стаи? Это вот эта курица с ободренным хвостом, ее зовут Альфа. Она самая умная, она умеет летать на соседний участок наш, там, где растут помидоры, и воровать все, до чего дотянется. Но очень трусливая и очень нервная. Склонна к истерическим реакциям. Да. Вот сейчас я, смотрите, раз, два... Три! Оп! Все, да, очень высокопойнет, у сегодня все Без без драка пошлось. у курица очень строгая иерархия. Альфа и бета строят всех остальных. На следующем уровне у нас рыжуха, эспрессо и, и Дальше идет решелье, серенькая курица. И на самом дне социальные лестницы. Вот эти вот Оп. молодые. Вот эти вот дурни. Жирные такие. Посмотрите, какая кура! Кура! О, очень, ну очень красивая. Летает плохо, летает хорошо. Как летает, хорошо? О, вот это летает хорошо. Видите, как куры летает, Готово? Полетело. О, ну, как? Качество два. Вот э? с таких кур у нас получается вкуснейшие яйца. Яйца действительно могут быть вкусными и невкусными. Я, честно говоря, не сильно думал про это, но когда попробовал настоящие вкусные яйца, понял, что да, разница есть. И она очевидна. Вот зашкварчали яйца, и надо, чтобы они, конечно, прошкварчали максимально энергично. Тогда у них не сварится желток. Так, пять, да? одно яйцо Яйца Макс. можно чуть-чуть посолить, но у нас достаточно соленый бекон. Ну или там ветчина, ветчина. чуть-чуть поэтому. Так, теперь я люблю свое яйцо перчить. Кто любит перчода яйца? Серега, ты перчишь перец любишь черный? Да, да, да. Слушай, тогда я тебе заключу. Вот три яйца я перчу. Ну, меня за это могут опять же закритиковать, но вот. От, от перца на яйце идет совершенно волшебный запах как раз вот этого доброго утра, можно так сказать. Соответственно, энергетика полная, то есть, видите, что огонь, огонь. огонь горит полностью. И я немножечко шевелю вот эти яйца на сковородке, чтобы они вот подсохлотились чуть-чуть. В принципе, их можно даже с готовым, с непрожаренным белком немножко кидать. От этого хуже не будет. Кто-то любит, -то любит не степень например. прожарки яиц. Да. Так. Осталось буквально чуть-чуть. Потому -чуть. видите, огонь большой и все происходит мгновенно. Мне ну, кажется, готово. Есть. Я ему отрезал кросам. Так. Ну что ж, готово. Нет, Максик, у тебя хорошо, тебя Это место Макса, то есть почему он бунтует. Так. Но мне не надо. перцем мне. Оп. Тебе с яичком, с каким? Какой вот этим? Да. Вот это самое красивое? Да. Б. Тебе какой-то у вот Мне без перца. Ну вот, все. Ой. И теперь Сереге. Осталось с перцем. Два с перцем. И просто красота. Видите, друзья, даже рождаются трагедии. Так, кто хочет чуть-чуть маслица в курасан? Я хочу. Я. Yeah. Опять же, это yeah. не, не, неправильно. Ты тоже хочешь? Да. Yeah. Ну, хорошо. Если осталось, будет. Так, сейчас наташки. Оп. Оп, до да всем. Все. сим блюдо считается готовым. Можно наливать чай. Самое сложное, как его есть. Как какой бургер. Потому что руками и когда все течет, и надо. Самое некультурное, что можно сделать, это вот так. Это вот меня всегда сестра за такое ругает. Ну, это что Да, я показываю, как. ну, ладно. Я понимаю, что сковородки чистить куросаном, это низкокультурно, но опять же моя идея это показывать, как вот бывает, когда что-то делается. Так, с душой. Вот я люблю чистить сковородку круассаном, я буду это показывать. Люблю так есть с круассаном, буду это показывать. И мне кажется, что многие хотели бы сделать так же, только стесняются. Не надо этого стесняться, а главное, что сковородка уже чистая практически. И еще из интересных историй. Мы когда жили давным-давно на горе Клементьева и готовили еду все вместе, нам оставалась задача помыть эти казаны. И так далее. У нас были две собаки: Шиза и ее друг, сын Шизеныш. Вот мы оставляли за палаточки вот эти казаны, собаки их полировали до блеска. Мы кипятили воду, кипяточком это все обдавали. Получалось отличный вообще способ мыки посуды. Ну, когда это девушки увидели, в общем, это было страшно. Даже дало страшное наказание. Получается, горячая яичница она распаривает кровь, он становится таким нежным и мягким, что. Это все превращается в очень вкусную, мягкую, воздушную, облачную консистенцию. Ну и чай с чебрецом, настоящий английский чай, который нам присылает друг из Англии, Андрей. Дай Бог ему здоровья. Вот. Чебрец, который растет в огороде. Но он и на аэродроме растет. Но на аэродроме он дикий, а у нас прирученный чебрец. Да, ну, наверное, французы посчитают это кощевством. Да. Ну, вот такой вот завтрак по Приятного аппетита. Ну, сейчас я покажу, как это едят. Значит, вот все это в комплексе. теперь нужно укусить. И прожевать. Главное показать, как побородить что Должно быть именно так. Ну, и дальше все как умеет. Макс, ты ешь? Молодец. Самое вкусное вот в этом желтке, который течет по этому круассану, смешивается с собственным круассаном, в этом вот все удовольствие. Не портите его попыткой съесть высококультурно. С вилками и ложками. Да, с вилками и ложками. Мечту есть, нужно есть вот так. Да, солнце чтобы мне. На. Можно раз и все. Вуаля. До новых встреч, Глубоко уважаемые любители есть на канале Мечтатель. Летные завтраки продолжаются. Главное не опоздать на полеты. Макс, как тебе кронштадт бансийский Вкусно? Да. Скажи огонь, да? Сказать огонь. Слушай, как тебе? Ой, очень Спасибо большое. Владимир, как вам эта версия? Mm. Ни разу не ел, но да. Сразу видно. Серега. А Серега уже все съел. Ему вообще. <с> Сидел. руки пустые, тарелка пустая. Есть, даже я не успел доесть. Друзья, не прошло и 10 минут от начала нашего приготовления куросана. Уже а ни куросанов нет, ничего. И прелесть этого завтрака в том, что он, по сути, ну, это обед. То есть, это круассан утром перед полетом вот так покушал и, по сути, весь день свободен. И позволяет реально пережить весь летний день. Вот такой веселый завтрак. Просто круассан, чаши кофе, это было бы высококультурно, много, каким нибудь там 9 часов утра. И тоже, наверное, французы, дальше, собственно, они едят на завтрак мало потому, что они много едят на обед. Но так как мы улетаем в обед, то у нас есть нечего, плане ли если брать еще и в плане что-то есть, то точно не поместишься в плане скоро. Ну поэтому приходится так нормально, по-хорошему, завтракать. Так что попробуйте обязательно. Вот, а следующее, что мы будем делать, это омлета блины. Это тоже авиационный вид, так сказать, завтрака. Самый-самый приационный. Надо было с него начать. Но начнем мы с кроссанов. До новых встреч.